Всем привет, ребята! С вами я, Суперпро, в игре с Сегодня мы с вами будем проходить ее. Её... Ну, как вы помните, в прошлой серии мы с вами пошли с вами ее на уровне сложности Изи. Сегодня мы с вами попробуем взять сложность посложнее. Так, давайте выберем медиум. Конечно, мне так страшно, там будет гораздо сложнее. Я просто осознаю это и понимаю, что... Реально, там мне будет вообще нелегко. Она там часто будет преследовать. Ага, вот первая книга. Так. Капец, мне уже так страшно, блин, так волнительно. Давайте идем. Так. Здесь ничего. Капец, нервы, нервы, нервы. Так, ага. Здесь тоже ничего. Ключей тоже нет. Ага, идем дальше. Так. О, капец, я, блин, слышал какой-то шум. На видео его, скорее всего, не было слышно, но я сейчас в игре слышал. Так, давайте идем сюда. Пипец, страшно, блин. Так. Здесь пусто. Так, давайте идемте, значит, дальше. Так. И сейчас попробуем найти еще какую-нибудь книгу, блин. Главное сейчас не заблудиться. Ага, вот смотрите, дверь. Так, открываем. Так, она под замком, блин. Ладно. Ага, идемте дальше. Так, здесь что у нас? Дверь. Так. <с>... Дурочка, блин. Нахрен ты так пугаешь, блин. Так, все, берем еще одну книгу. Так, открываем эту дверь. Так, здесь у нас что? Ничего. Так, ага. Так, здесь еще двери есть. Так, открываем эту. Так, здесь что у нас? Ничего. Так, это под замком. Так, идемте дальше. А! Фух, она пролетела мимо. Капец, я, блин, обделался, как она летит. Швабр, блин, такая. Так, ладно. Открываем эту дверь. Что у нас здесь? А, дура, блин. А, а, капец, блин. Тварь такая, конченная, блин. Капец, нахрен так пугать, это же ты инфаркта, блин. Просто, блин, из-за стены выснулась такая, блин, морда. Капец, жаль, блин, здесь нельзя никак убить эту тварь. Блин, хотя бы на время. Или нельзя, не знаю, как-нибудь по морде едать, блин. Чтобы остановить. Пипец, блин. Она прямо там была. Капец. Че блин, так надо пугать? Ага. Вот еще одна книга, так. Пока что живем. А! Капец. Прям перед лицом появилось. Хорошо, что исчезло. Так. Открываем, значит, шкаф. Так, открываем этот. Так, все, она не вылетела. Прекрасно. Хотя бы что-то. Так. Половину книг мы с вами собрали. Четыре книги из восьми у нас есть. Так. Идемте дальше. Пипец, мне, конечно, сейчас очень страшно, блин, потому что понимаю, что... Она в любой момент может просто выпрыгнуть из угла и очень страшно напугать. Так. Поэтому... А, кстати, у меня же есть один ключ. Открываем. Так. О! Так, здесь еще один ключ. Так, все, эта дура, блин, ушла. Прикол в том, что, ребята, вот этой игры с Ландрина, когда вот только начинаешь играть, когда вот еще заспавнился, ну или книг, очень страшно. Даже на сложности изи. А когда этот... Так, используем ключ. Когда уже собрал сколько-то книг, там уже начинаешь привыкать к скримерам. Офигеть, она вылетела, конечно, смешно. Просто этот начинаешь как бы привыкать, и уже не так страшно становится. Так, ага, вот шкаф. Так, надеюсь, она не вылетит сейчас. Так, открываем. Фу, ба! А! А за углом появилась. Так, все, она ушла. Так, у нас с вами есть один ключ. Уже пять книг, осталось 3 книги найти. так Главное, зря ключи не просирать. Давайте ищем какую-нибудь закрытую комнату. Давайте, ребята, идем. Так, давайте идем. Надо найти закрытую комнату. Проще, на самом деле, сейчас будет вернуться туда, где все это начинается. То есть там, где двери на выбор. На. То есть рядом с выходом. Как где ты спавнишься, да. Так, блин. Я сейчас пришел не туда. Вот видите, уже начинаю заблуждаться. Хе -хе. Уже все интереснее становится. Ха-ха-ха-ха-ха. Да. Вот так вот, ребята, успокаиваем с вами нервы. Так, давайте. Идемте сейчас просто куда-нибудь, блин, чтобы найти место, блин. Откуда все начинается. Так. Так, да, начинаем мы с вами заблуждаться. Так. Ух ты! Это что за комната? Тут тоже замок? Ага, да, открыли. Да, и как видите, не зря здесь книга. И ключ. Еще в придачу ключ. Прекрасно вообще. Зашибись. Осталось найти с вами две книги. Так. На. Как видите, быстро проходим. Главное сейчас не слиться по глупости какой-нибудь. Так. На. И главное, от скримера тут же отворачиваться. Потому что, блин, если она поймает на скримере, и ты, например, долго не будешь отворачиваться, она убьет. Да, это вот так работает. Так, идемте, значит, к месту, где этот. Пытаемся найти, короче, место, где все начинается. Да. Где двери? Так. Так, идемте. Блин, я опять пришел к этой комнате. Да что ж такое? Мы уже начинаем реально, блин, просто заблуждаться. Хотя здание не такое уж и большое. Ну ничего. Сейчас выберемся и пройдем. Сейчас мы этой не покажем, кто здесь главный. А. Так, сейчас, короче, выберемся. Не беспокойтесь, самое главное. Так, давайте вот попробуем здесь пойти. Так, что у нас? Здесь, а здесь что? Давайте попробуем пойти по этому коридору. Что здесь? Что здесь будет? Так, Н ничего. Так, ага, ясно. Так, давайте идемте обратно. Я там видел вроде бы какую-то дверь или не дверь, а проход. Проход я вроде бы там видел. Да, вот проход. Идем. Капец, блин. Так, пустой проход, ясно. Идем обратно. Это тупик. Пипец. Ты, конечно, иногда подбешиваешь, когда заблуждаешься. Но в то же время прикольно. Так, к этой комнате я уже приходил. Так, давайте попробуем так пойти, что ли. Пипец, блин, я уже не знаю, что предположить. Так. Давайте идем, а то я уже, блин, задолбался уже. Я, по-моему, сюда приходил уже, если не ошибаюсь. Я ведь прав? Я же приходил сюда уже. Ну-ка. Так, а там. А та комната, где кровь. Так, там. А! Дура, блин. Давно не появлялась, неожиданно такая, блин. Хопа появилась. Так. Так, да, к этому месту я уже приходил Давайте что-ли как-нибудь попробуем, не знаю Давайте В общем, как-нибудь сейчас попробуем пойти Потому что, блин Мне кажется, я даже по этому пути уже шел Так, ладно А! Вы это видели? С ведром кидается Какая тварь, а На. Так, идемте Блин, так Давайте, значит, попробуем уже выбраться. Я уж так задолбался блуждать туда-сюда, ходить, блин. На. Я реально, туда-сюда, блин, хожу как дурак просто, блин. Возможно, я вообще кругами хожу, блин, и уже сам того не замечаю. Реально, это глупо, конечно. Так. Да. Ну-ка, может здесь какой-то проход есть? Да. Здесь есть проход, так. Ну-ка. Может, здесь какие-то комнаты? Нет. Ну, пипец, блин, а как выйти-то? Как вернуться к той комнате, блин, которая самая-то главная, от которой все начинается, блин. А! Дура, блин. Задолбала. Что-то тут, блин, бегает по дому. Так. Здесь А! Так, ну-ка давайте пробуем здесь. Да, извините, если... Тут тупик. Извините, конечно, ребята, если я пугаю, блин, своими криками. Ну просто, блин, хват, поверьте мне, хватает такого. Так, да блин, ну это... Да дура, блин, задолбала смотреть на меня. Так. Блин, где же найти выход-то? Давайте сейчас просто бежать на угар. Я уж, блин, задолбался. Фу, капец. Ребята, вот честно сейчас, не ржите, не смейтесь, потому что, блин, я честное слово, я, конечно, может быть, сейчас и очень сильно туплю, но как бы там не было, блин, я уж... Да, да ладно! ладно! Как говорится, слава яйцам. Наконец-то, блин, я нашел это место, где вот все начинается. Да где эти двери? Капец, прям за дверью появилась, дура, блин. Угу. Так, отлично, мы использовали ключ, так. Блин, похоже, зря использовали, здесь них фига нет. Да, здесь нифига нет. Так, открываем эту дверь. Так, здесь тоже ничего. Вот Даже ключа нет, блин. Капец. Сейчас ключ я, видимо, не обдуманно, как это использовал. Я должен был предугадывать. Так. Вот здесь проходы есть. Давайте попробуем. Так. Ух ты, ключ! Вот это повезло. Давайте открываем эту дверь. Ты чё из-за угла смотришь, дура? Пошла отсюда. О, отлично, книга есть. Так. Уна... Кстати, ребята, нам осталось найти последнюю книгу и все, и мы пройдем. Так. Я вам отвечаю. Так. Ну-ка у нас какая-то еще дверь не открытая есть. Ну-ка. Так, а это что за коридор? Давайте идем по нему. А! Фух, блин! Обделаться можно Так, отлично, использовали ключи Как видите, не зря использовали Мы угадали, именно здесь находилась последняя книга Все, ребята, мы собрали все 8 книг А теперь бежим, бежим, бежим, бежим Просто удираем со всех нафиг ног, блин Все Быстрее Уносим ноги, это тупик Быстрее обратно Так Просто спасаем задницы, ребята Убегаем так отлично мы нашли эту комнату и давайте быстрее к выходу отлично ребята мы с вами прошли. вот эта дура нетрезвая орет она прям можно сказать негодует тем что мы сбежали да. она прямо недовольна такая злая сразу видно на да. поэтому ребята Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Кстати, совсем забыл сказать, та серия по слону где я проходил на уровне сложности Изим, представляете, ребята, это видео набрало там 106 или 108, не помню, просмотров э, э, за 19 часов, представляете, то есть даже суток не прошло, поэтому спасибо вам большое за это. Да. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Э, и всем пока, ребята, с вами я был с вами был я супер про на в игре с Слундерина. Всем пока, ребята.